Обучение флористов с возможностью трудоустройства в компании. Все мы знаем, что профессиональное обучение – это прогресс, да, прогресс команды, прогресс магазина и э, качественное оказание услуг и продажи товаров. Самое главное в обучении – это его эффективность и прозрачность пути для стажеров. Обучение необходимо писать под конкретные задачи, да, то есть необходимо написать знания, которые должен достигнуть к окончанию, и умения, да, то есть способности, с какой технической базой должен выйти стажер на том или ином этапе. Сейчас поговорим более подробно об этапах прохождения да, стажера до должности. Первое, с чего начинают наши стажеры, это обучение. Обучение в нашей компании оплачивается оплачивается по одной-второй ставке от минимальной, от МРОД. Вот. Обучение происходит у нас в два этапа. Первый этап – это теоретический, и второй этап – это практический. Ну, разница в обучении зависит от должности, то есть это флорист или помощник флориста. Дальше, после успешной сдачи да, аттестации после обучения, стажер приступает к адаптации. То есть есть определенный план адаптации, рассчитанный там на 14 дней, да, которые также оплачиваются, и стажер должен идти прям четко день за днем по этому плану адаптации, выполняя определенные чек-листы. И только после прохождения да, обучения плана адаптации стажер выводится на аттестацию, да, то есть аттестация на должность. Аттестация на должность сразу может проводиться на две должности, то есть первая это флорист четвертого ранга и Флорист третьего ранга, здесь уже все зависит от знаний и техники, что получилось выучить, да, какие то есть знания и техники получилось за вот этот вот план обучения план адаптации приобрести да потому что у всех разные руки у всех разное мышление то есть кто-то быстро схватывает кто-то немного медленнее схватывает и уже вот после этой аттестации да где даются конкретные теоретические вопросы да то есть там тесты дальше мы проводим соответственно уже практическое занятие да с выставлением там технических заданий каких-то определенных моментов проигрываний, до да, ситуаций и после этого уже при, как бы принимается решение на ту или иную должность мы можем принять данного стажера наш опыт да как мы пришли вообще вот к этой ко всей э, системе то есть это семь лет мы уже занимаемся плотную до да, плотным составлением программ обучения э, задач про, то есть прописание различного там пласта что должен знать да на определенных этапах с какими способностями должен выходить на какие этапы какая какой карьерный рост да то есть какие минимальные способности как дальше расти и вот эти все программы, то есть мы уже прописали э, три образовательные программы для наших флористов. Да? То есть первая это вот база, с которой флорист заходит на должность. И дальше уже по повышению квалификации. Но необходимо понимать, то, что все эти программы пишутся под конкретные цели и задачи, которые я советую вам прям взять и написать. Да? То есть первое, это знания, которые должны быть у данного кандидат да, на данной должности у сотрудника, то есть что он должен знать и уметь, да, как чистить, а, там как принимать, а, надо ему работать с телефоном, то есть надо скрипт ему выучить или не надо ему скрипт выучить, есть система учета, то есть как правильно пробивать там карты, как правильно а, пробивать а, наличные и так далее, ну вот уже специ, специфика да, каждого. И дальше умение, то есть что он должен уметь, то есть первое, там крутить букеты по спирали, там монобукеты, или же собирать дизайнерские какие-то букеты, какие-то на каркасах или там собирать какие-то большие дорогие да там корзины или коробки там от 10 тысяч и выше вот это вот все влияет на то как правильно и сбалансированно, да самое главное это сбалансированно выстроить э, вот эти вот программы обучения для ваших флористов дарю вам абсолютно бесплатно на да, то есть шаблон выстраивания плана адаптации для того чтобы максимально кратчайшим способом да, и легким для вашего флориста втянуть его в рабочие процессы и построить взаимовыгодные отношения. Друзья, спасибо большое за внимание. Применяйте мой опыт, применяйте мои знания и обучайте ваших флористов правильно. То есть уменьшайте стресс и увеличивайте эффективность вашего внутреннего обучения.